И наши хозяева, наши германские коллеги. Мы уже говорили о мультфильмах, предсказывающих будущее в одном из наших прошлых выпусков. Если большинство из них указывает на общие черты, то сериал «Симпсоны» четко знает, о чем говорит. Многие его эпизоды изобилуют странными сценами, которые, казалось бы, могут произойти только в мультяшном мире. Но проходит какое-то время, год, два или даже десять лет, и внезапно оказывается, что недавно произошедшее событие как под копирку воспроизводят забытую сцену из «Симпсонов». В 19 серии 9 сезона авторы мультика изобразили заседание Генеральной Ассамблеи ООН, где Россия неожиданно заявляет. «Советский Союз отпустит ваше суд». Да. «Советский Союз?» «Мы думали, вы развалились?» «Мы пошутили!» «Россия — Советский Союз!» Еще один любопытный момент ⁇ это не случайный показ карты Советского Союза, который кажется даже дополнен скандинавскими странами. А с чего вы вообще взяли, что Советский Союз распался? Наша страна сейчас является самым большим производителем энергии, больше чем Советский Союз. Формально. Помните Советский Союз? Когда они все были вместе, Советский Союз, когда они все были вместе до тех пор, пока не решили, мы будем теперь называть себя Россией. Вот примерно так. То есть Трамп, видимо, полагает, что мы остались в прежних... Границах. Если вы ответите, что вам об этом сказали в новостях, постоянно говорят с телеэкранов, мониторов, употребляя различные формулировки о том, что СССР больше нет, то вы просто ни разу не подвергали сомнению эти утверждения. Поэтому настоятельно рекомендуем в наше время информационных технологий и вседоступности интернета проверить следующие доказательства того, что Советский Союз жив и, как говорится, живее всех живых. Тем более, что Симпсоны помещают воссоздание СССР на 79-й забег вокруг школы. Именно таким словосочетанием некоторые представители ООН называют сессию Генассамблеи ООН. 79-я сессия будет проходить уже в 2024 году. Доказательство первое. Документ, которому приписывают причину развала страны, это так называемое Беловежское соглашение. Спустя несколько лет после этих событий специальная комиссия Госдумы Федерального Собрания РФ установила, что при подписании Беловежских соглашений Ельцин пошел на грубое нарушение статей 74-76 Конституции СССР 1977 года. Закона СССР от 3 апреля 1990 года о порядке решения вопросов, связанных с выходом Союзной Республики из СССР. Статьи 4, 5, 68, 707176 Конституции РСФСР 1978 года Беловежское соглашение Ссылается на недействительный договор Об образовании СССР 1922 года Не ратифицировано Съездом народных депутатов Общепризнано, но юридической силы Не имеет Декларация о создании СНГ ссылается на недействительное Беловежское соглашение. Общепризнанно, но юридической силы не имеет. Та же история с Алмаатинскими соглашениями, которые подписали практически все главы бывших союзных республик. Все новости в тот вечер начинаются с репортажа из парламента. Коммунисты и ЛДПР продавливают в Госдуме постановление об отмене Беловежских соглашений. Политический сигнал, Советский Союз развален незаконно. Вот что ждет его, Бурбулиса. Вот изменение основ государственности России в семнадцатом, в девяносто первом, теперь в девяносто шестом году. С точки юридической это просто восстановление исторических прав. В результате подавляющим большинством голосов нижняя палата приняла еще одно постановление, признающее, что соглашение о создании СНГ, подписанное Ельциным и Борбулесом, не имеет юридической силы в части, относящейся к ликвидации СССР. Вы Советский Союз восстановили. Тогда что такое Россия? Что такое Государственная Дума? Она не существующая какой стыд. В Конституции СССР четко прописан алгоритм выхода республик из Советского Союза, и он не был соблюден ни центром, ни каждой из республик. Не были проведены всесоюзные референдумы о выходе той или иной республики. Был проведен лишь референдум о создании обновленного союзного государства. Сам вопрос, выставленный на обсуждение этим референдумом, позже был изучен лингвистами, и они нашли в нем как минимум шесть разных вопросов, часто противоречащих один другому. Позже мы увидим, что республики вышли из состава СССР лишь формально, и эта формальность сохраняется до сих пор. 25 декабря 1991 года считается днем образования Российской Федерации. В этот день Борис Николаевич Ельцин подписал закон об изменении наименования государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Все хорошо, если бы не несколько «но». Первое. РСФСР – это не государство. Это союзная республика в составе государства СССР. Второе. Данный закон номер 2094-1 и 1 подписан должностью президента Российской Федерации, что, по сути, является должностным преступлением и подлогом, так как Борис Николаевич Ельцин на тот момент имел должность президента РСФСР, но не президента РФ. Нельзя самоназначаться на государственной должности и подписывать какие-либо документы должностью, не соответствующей занимаемой. Такой документ теряет юридическую силу. Третья несостыковка заключается в том, что обнаружить постановление Верховного Совета РСФСР, на которое ссылается данный закон, не удалось. В период с 1 января 1991 года по 1 февраля 1992 года никакого решения Верховного совета о переименовании РСФСР в РФ не было. Высшим органом по Конституции РСФСР являлся не президент, а Верховный совет. Поэтому виды изменять название республики в единоличном порядке Борис Ельцин не имел никакого права. Это вообще прерогатива референдума. Найти законы вы можете в окне поиска. Введите СССР и вам выдаст множество документов. Закон о печати и других средствах массовой информации также действует без изменений. Далее основы законодательства о занятости населения, который действует без изменений. Закон о государственном арбитраже в СССР также действует без изменений. Действующих законов в СССР немало. О налоговой инспекции, об уголовной ответственности за воинские преступления, о подоходном налоге с колхозов, об основных правах, и обязанностях сельских и поселковых советов депутатов трудящихся, об образовании и полномочиях комиссии по расследованию причин и обстоятельств государственного переворота в СССР, а также изменения в законодательные акты о труде. И самое интересное, Конституция Союза Советских Социалистических Республик действует без изменений. То есть основной закон СССР, включающий политическую систему, экономическую систему, гражданство, права и свободы граждан, национально-государственное устройство, высшие органы государственной власти, правосудие и так далее, имеют юридическую силу и признаются Российской Федерацией. Источником официального публикования относится официальный интернет-портал правовой информации «Право ГОФРУ». Давайте смотрим. Конституция СССР 1978 -го года действует без изменения. И вот на днях Конституция СССР и другие действующие законы СССР с официального интернет-портала были удалены. При переходе по ссылке можно увидеть лишь надпись, что данный документ удален из информационного фонда. Поиск законов по названиям и номерам также не дает результатов. Постановление Съезда народных депутатов Союза Советских Социалистических Республик о Председателе Верховного Совета СССР. Съезд народных депутатов СССР постановляет избрать Председателем Верховного Совета СССР товарища Горбачева Михаила Сергеевича. Итак, подпись первый заместитель Председателя Верховного Совета СССР Лукьянов. Дата 25 мая 89 год номер 7. Все, так. как положено. Номер делаем. У меня хранится фонд. Об избрании первого заместителя председателя Верховного Совета СССР. Так, съезд народных депутатов ССР постановляет избрать первым заместителем председателя Верховного Совета СССР товарища Лукьянова Анатолия Ивановича. Смотрим. Ну, тут председатель подписывает. Вроде бы как закрепился, да? Якобы. А Горбачев, вот его подпись. Итак, дата. 29 мая Номер 12 А здесь у нас 25 мая 89 года Копии все предположено, номер где? А теперь, вы посмотрите сюда Смотрите внимательно, говорю, на даты Очень внимательно Видите, какой подлог а? Вы хоть поняли, что произошло? Она не, она не знает, что сказать Она смотрит в них И по лицу видно, что Выброс адреналина мощный Глаза округлились я, говорит, вас не пущу по этому вопросу. Если принять на веру распад СССР, то логично, что вместе с уничтожением государства уничтожаются и его деньги. Только вот в случае с советской денежной системой такого почему-то не происходит. Во-первых... В природе не существует каких-либо юридических документов, упраздняющих Госбанк СССР. На нескольких новостных интернет-ресурсах появилась информация о том, что швейцарский банк отказал Министерству финансов РФ в передаче контроля над советскими счетами. Сотрудники банка ответили российским чиновникам, что банк ожидает законных владельцев этих счетов. То есть получается, что Россия все-таки не является правоприемницей Советского Союза. Банк России утверждает, что 20 декабря 1991 года Госбанк СССР был упразднен и все его активы и пассивы переданы Центральному банку. Давайте внимательно рассмотрим постановление, на которое ссылаются, что оно упраздняет Госбанк СССР. И попробуйте найти здесь хоть одно слово об упразднении. Речь идет о создании комиссии для рассмотрения комплекса вопросов по упразднению, о самом упразднении речи здесь нет. И к тому же здесь указан Госбанк не СССР а Госбанк ССР. Также здесь ни единого слова о передаче всего имущества, о чем нам тоже врет Центробанк. Речь только про часть, которая обеспечит нормальное функционирование. И далее здания Госбанка СССР берутся под охрану. Произошел захват Госбанка СССР, и частная организация засела в его стенах. Госбанк не исчез, он находится под управлением Банка России, который в России никому не подчиняется. На сайте Центрального Банка Российской Федерации что мы такое видим? Опачки! То есть советский рубль котируется в настоящее время наряду с рублем российским. И любопытно даже не это, а то, что народы России до сих пор расплачиваются советскими рублями. Это может проверить каждый, глянув на лицевые счета и найдя их в номерах код валюты 810, который вообще-то принадлежит валюте СССР по классификатору валют ИСО-4217. Для старого кода это 810 рур, а для нового 643 руб. Эти обозначения регулируются как международными стандартами, так и внутренними, и используются в том числе для обозначения номера счета, для того чтобы мы не запутались в какой валюте он открыт. Но самое интересное, что мы должны знать, это то, что 810-й код RUR он был аннулирован э, окончательно аннулирован в 2004 году. И он прекратил свое действие на всей территории Российской Федерации. У всех счетов, которые открыты в нашем банке, имеется валюта 810. А билеты Банка России – это какая валюта по округам? В данный момент вы Да. 643 и 810 также используются. 643? 643 является официальным кодом валюты. А 810, он получается неофициальный? Следует учитывать, что билет – Банка России не является денежной единицей России. Когда поднялась шумиха по этому поводу, Центробанк ответил так «810 – это признак рубля». Такая отмазка рассчитана на тех, у кого признак мозга. Во всем мире используют коды валют, это правило. А код валюты в номерах счетов не стали менять по одной простой причине. Все операции проходят в рублях СССР, так как это единственная законная валюта. Согласно общесоюзного классификатора валют, 810 это переводные рубли СССР по расчетам с Международным банком экономического сотрудничества. И вот что интересно, в общероссийском классификаторе этот код отменен, а в международном, нет. Любое изменение там подтверждается документально поправкой. Так вот, поправки, подтверждающие, что рубль СССР отменен, нет. Нас вы раскрыли! Вы... Сваливаем! На официальном сайте Организации Объединенных Наций можно скачать устав ООН и увидеть, что в главе 5 настоящего документа в статье 23-й пункте 1 про стран-участниц Совета Безопасности написано следующее совет безопасности состоит из 15 членов организации китайская республика франция союз советских социалистических республик союз советских социалистических республик соединенное королевство великобритании и так далее обратите внимание в совете безопасности сидит не россия а ссср то есть страна которой как бы нет Теперь взгляните на письмо Ельцина генеральному секретарю ООН, а точнее его превосходительству. В письме он просит вместо названия «Союз Советских Социалистических Республик» в ООН использовать наименование «Российская Федерация». Говоря простым языком, Ельцин попросил Советский Союз называть Российской Федерацией. Теперь смотрим поправку для Российской Федерации от 1993 года номер 67. Она перед вами. Нас интересует пункт 3. Изменить запись для России на Российскую Федерацию Настоящим изменяется внесенная запись в соответствии с кратким названием страны в ИСО 3166 То есть Российская Федерация это краткое название страны но уж точно не краткое от страны Россия Вспоминаем письмо Ельцина и все становится на места Российская Федерация это краткое название Союза Советских Социалистических Республик если у вас есть паспорта гражданина Российской Федерации, то прямо сейчас поставьте видео на паузу, возьмите свой паспорт и только тогда продолжайте смотреть этот ролик. Мы подождем. Итак, открываем документы. Что же мы видим? Которые я хочу вам сдать назад, потому что он оформлен не по правилам. Здесь стоит печать, не соответствующая ГОСТу Российской Федерации. ГОСТ по печатям 51 от 2001 года. Печать должна быть от 40 до 50 мм. Здесь печать 30 мм в диаметре. Она красного цвета, хотя должна быть синяя. Внутри не прописан и ИНН, ОГРН и ОКПО. Почему этого здесь нет? Также почему здесь нет расшифровки, росписи? Вот в этом, вот здесь вот. Где? Кто выдал этот паспорт? Почему все здесь написано в капслоке большими буквами? Почему вы... Унизили статус моей дочери. Почему у меня здесь написано с большой буквы все в паспорте? Здесь должно быть все написано с большой буквы, остальные буквы маленькие по правилам русского языка. Если это написано все вот в Капслоке, вот в таком, то этот паспорт является ничтожным по закону Российской Федерации о паспорте. Почему вы сейчас вы, вы на данный момент сейчас совершаете должностное преступление? А начнем мы с примечания к главе 8.1 федерального закона о гражданстве РФ. Зачитываю. Лица, подпадающие под действие главы 8.1, не обратившиеся до 1 января 2020 года с заявлением о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ, обязаны выехать из России не позднее 1 апреля 2020 года. Лица, не исполнившие указанное требование, подлежат депортации. Вроде бы все четко, осталось только теперь выяснить, а на кого именно распространяет свое действие данная глава. А вот для этого нам нужно прочитать статью 41.1, пункт 3. Настоящая глава также устанавливает условия и порядок признания гражданами Российской Федерации уже не прибывших, а проживающих на территории Российской Федерации лиц, имевших гражданство бывшего СССР получивших паспорт гражданина Российской Федерации до 1 июля 2002 года и внимание не приобретших гражданство Российской Федерации в установленном порядке. Что же можно выяснить из данной главы? М? А то, что получение паспорта РФ совершенно не означает автоматического получения гражданства Российской Федерации. А вот чтобы стать гражданином, помимо приобретения паспорта, нужно еще пройти установленную законом процедуру приобретения гражданства. И помимо этого, сначала необходимо было написать заявление о выходе из гражданства СССР согласно действующему до сих пор закону о гражданстве СССР. Ни закон о гражданстве РФ, ни закон о гражданстве РСФСР его не отменяли. А так как все родители гражданами РФ не являются, то и дети соответственно тоже. Но если я вас не убедил, то отметка в паспорте убедит точно, а точнее ее отсутствие. Статья 10. Документы, удостоверяющие гражданство Российской Федерации. Документом, удостоверяющим гражданство Российской Федерации, является паспорт гражданина Российской Федерации или иной основной документ, содержащий указание на гражданство лица. А теперь откройте свой паспорт и найдите указание на гражданство. Паспорт это вид на жительство, который позволяет вам передвигаться по территории РФ и не более. Даже если вы приобрели гражданство Российской Федерации, но после первичного получения паспорта, то есть вы написали установленное законом заявление уже после того, как вам хотя бы один раз выдали паспорт гражданина, то вы не признаетесь гражданином Российской Федерации. Вау! Вау, просто... Вау! Народ стал повально покупать в интернете советские паспорта, права и ставят... Там уже на учет машины. Но в качестве подтверждения ссылка вот на этот сайт. Государство автомобильная инспекция Союза Советских Социалистических Республик. Как видно, в онлайн-пространстве прекрасно себя чувствует и представляет весьма широкий спектр услуг. Например, за срок от 10 до 13 календарных дней можно получить удостоверение личности советского образца. И более того, подробнейшая информация об автомобильных номерных знаках. Можно подумать стек. Однако, по словам все того же, Петропольского действительно приобретают и действительно, так сказать, достают из широких штанин когда нужно предъявить документы в том или ином госучреждении. Если человек ностальгируется за рулем с такими документами, то это административная ответственность. Я могу сейчас вот все показать. Я видел. Видели? Видел. Вам видит. не надо показывать его. Он действителен. Мне в суд можете прийти. Могу. Может. Могу. Я Водительское понимаю, удостоверение ГАИС из, из, из, из моих рук. Я не вопрос. Пожалуйста. Дата выдачи с первой стороны. Под, вот здесь. Полис надежности. Ага. Вынимайте. Но если человек ностальгируется за рулем с такими документами, то это административная ответственность. Там будут ролики для Ютуба. А их убеждением нет ни Российской Федерации, ни ее законов. В их волшебном мире СССР до сих пор существует. Когда этот паспорт был предъявлен мною в почтовом отделении связи, значит, где он тоже вызвал сомнения, и было составлено заявление в полицию да, о том, что э, паспорт, возможно, является поддельным. Ответьте, отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению э, о совершении преступления по статье 327, подделка документов. Вот официальное заключение. Какая-то жесть не находите? Конституция СССР действует, его законы тоже, валюта сохранена, Госбанк существует. А что же Россия, Российская Федерация и остальные государства, которые были республиками в составе Советского Союза? Если у вас слабое сердце, рекомендуем принять корвалол. Отвижайтесь. Я не верю. Я не верю. Начнем с Конституции и законов составных частей так называемого бывшего союза. Подлинно, подлинника Конституции в Министерстве юстиции не было, а в слове Кыргызстана была опубликована версия, которая была предоставлена не Министерством юстиции. Мы не знаем, кто туда для опубликования предоставлял. Как объяснила Мамбиталиева, оригиналы всех нормативно-правовых актов хранятся в канцелярии аппарата президента. Но, как выяснилось, о местонахождении подлинника Конституции 2010 года не знают и там. Когда не попадалась мне Конституция, где было написано, что это основной закон Российской Федерации. В тиражине был 1 а, миллион экземпляров, то есть это периодическая печать. Так что же а, нас здесь а, удивило? Статья первая, Российская Федерация есть а, суверенная. Смотрите, а у нас какая в первой статье а, Конституции? Российская Федерация есть демократическое, федеративное правовое государство с привлекательской формой правления. Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституции Российской Федерации, запятая, Конституцию СССР, законы Российской Федерации и СССР. Получается, суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию Конституции Российской Федерации, законы имеют верховенство территории. Ну, короче, вы это уже сочетали, недарикос. Яркий пример Конституции Российской Федерации. Главный законодательный документ страны. Клянусь! Вот она, в такой добротной красной папке.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 Это обстоятельство прямо противоречило законодательству. В 1993 году то, что произошло, может быть квалифицировано фактически как антиконституционный переворот, поскольку высшим органом госпласти Российской Федерации являлся съезд депутатов, а президент являлся всего лишь высшим должностным лицом, то есть лицом сугубо подчиненным. Нарушив это свое, этот свой статус и опинив решение действия Конституции, он тем самым выпал из конституционного поля. По закону Конституция должна приниматься на всероссийском референдуме. Назначить который мог только съезд народных депутатов или Верховный Совет Российской Федерации, которые были незаконно разогнаны Ельциным. Поэтому для принятия новой Конституции Ельцин изобрел новую, но незаконную, процедуру. Он назначил всенародное голосование. Проектов Конституции было подготовлено несколько. В Конституционном совещании Ельцина числилось более 800 человек, но по их воспоминаниям практически все их разработки были отвергнуты. Ельцин в результате просто предъявил им готовый документ, ничего общего не имевший с проектом Конституционного совещания. Согласно действующему закону РСФСР о референдуме, новая конституция считалась бы принятой, если бы на всероссийском референдуме за нее проголосовало более половины граждан, внесенных в списки избирателей. Но на всенародном голосовании Ельцина за проект Конституции 1993 года проголосовал только 31%. То есть по закону этот проект не должен был стать Конституцией, но волей системы и пропагандой СМИ проект стал называться Конституцией. Было объявлено, что в один день проводится референдум по Конституции новой, выбор Совета Федерации, выбор Государственной Думы. При кем? что сами институты Государственной Думы и Совета Федерации вводились в политическую систему только этой новой Конституции, по которой еще не было принято решение. Вдумайтесь в абсурдность самого этого. Выбирали депутатов того, чего нет. Если вы захотите получить копию какого-нибудь федерального закона, то столкнетесь с такой странностью. Вам не отправят копию документа, заверенную гербовой печатью и подписью президента страны. Вы можете это проверить. Возможно, вам сделают исключение. На сайте правогов.ру, в президентской библиотеке и на сайте президента хранятся законы вот в таком неподобающем виде. Не имеют подписи президента Российской Федерации. Это нарушает государственный стандарт Российской Федерации. Нарушена статья 105-107 Конституции Российской Федерации. Любой закон вступает в законную силу и обнародуется только после подписания президента. Отсутствует бланк с многоцветным гербом Российской Федерации. Законы написаны на обычной бумаге. Нарушен Федеральный Конституционный Закон номер 2 ФКЗ. Статья о государственном гербе Российской Федерации. Печать канцелярии на документах не соответствует ГОСТу. У государства есть символы. Эти символы обязательны для всех госорганов и законов. Символы помещаются на бланке и печати, как признак законности и принадлежности государству. Нет символа на печати или печать не соответствует ГОСТу и закону о гербе – Значит, изданный закон не принадлежит государству. К моменту прихода сюда президента вся процедура была отточена. Предусмотрели, кажется, почти все, но все предусмотреть на таких саммитах невозможно. Премьер Армении поставил свою подпись под документом, а затем вдруг включил смартфон. Вы фотографировали документы на мобильный телефон? Не, не документы, а подписи. Все главы государств подписали договор как люди, а ручкой синей пасты. И только у нашего сказочного президента вместо подписи стоит ксерокопия его подписи. Пункт 1. В Российской Федерации устанавливаются следующие виды налогов и сборов. Федеральные, региональные и местные. Пока все норм. Читаем дальше. Пункт 5. Той же статьи. Федеральные, региональные и местные налоги и сборы отменяются настоящим кодексом. Ф вот это поворот! Что за хрень, спросите вы. Если как-то попытаться объяснить это кратко, то первый пункт 12-й статьи ввозит налоги в Российской Федерации, а вот пятый пункт той же самой статьи их отменяет? Женщина отстояла свой участок земли от уплаты налогов, сделав запрос в местную администрацию на, на дачный участок в Ленинградской области и получив ответ, что акта о приеме передачи всего вот этого Садового товарищества дачного кооператива не существовало. То есть на данный момент у нее на руках как раз акт о том, что вот этому садовому товариществу была навечно передана на эта земля. Женщина сослалась на документ из СССР, который, оказывается, действует до сих пор. Соответственно, все садовые товарищества, все дачные участки также имеют такие акты советское время выданные. Вот вам нужно эти акты найти. Дом который стоит на кадастре. Давайте посмотрим. Опять отсутствует форма собственности. Многоквартирный дом должен быть в долевой собственности. Объект изверженное строительство формы собственности также отсутствуют. Десятки жителей Долгопрудного лишились собственных земельных участков и построенных на них домов. На очереди еще несколько сотен. Местные власти замают землю, несмотря на то, что она была куплена с соблюдением всех юридических формальностей. Собственников-то вообще нет, понимаете? что у нас есть такой сурроган, который там условно человек говорит, я собственник, а что такое собственник? Поэтому, когда вам говорят приватизация, вы продаете, точнее, вам продают то, что им не принадлежит. Вы платите... Смотрите на, на эти документы, вам право собственности продали, но не самой Да. Внимательно почитайте, как называется документ. В котором спросил, где... Когда, кем, каким полномочным органам с баланса Ставропольского края РСФСР на баланс Ставропольского края РФ передавались земля, территория, связь, транспорт, жилищно-коммунальная сфера, прочие объекты народного хозяйства. Согласно полученным ответам, сообщаем, что сведениями, когда, кем именно, на основании каких нормативных актов, а также соответствующим иным органам РФ в крае а передана территория Ставропольского края, государственный архив Ставропольского края не располагает. С какого момента границы новообразованных государств начинают существовать в правовом поле? Правильно, после демаркации границ. Что это такое? Демаркация границы – проведение государственной границы на местности с обозначением ее специальными пограничными знаками. Демаркация границы осуществляется на основании документов о делимитации границы совместными комиссиями, создаваемыми на паритетных началах. Во время работ по демаркации производится топографическая съемка или аэрофотосъемка местности, на основании чего составляется крупномасштабная топографическая карта пограничной полосы, устанавливаются пограничные знаки и определяются их топографические координаты. Проблема состоит в том, что границы между частями так называемого бывшего СССР до сих пор не прошли эту самую демаркацию. То есть юридически границ не существует. Юридически непонятно, где конкретно они проходят. Со ссылкой на экспертов ООН обсуждают отсутствие у Украины официальных границ. Киев не провел демаркацию государственных границ, поэтому говорить о нарушении территориальной целостности страны некорректно. Потому что Российская Федерация – это страна без международно признанных границ. Летом 2018 года разразился настоящий скандал, когда лондонское отделение Deutsche Bank направило правительству России письмо с требованием предоставить свежую информацию о вашей фирме, угрожая в противном случае прекратить сотрудничество. С чего вдруг? Перед вами официальный сайт компании Dan Bread Street, американской компании, которая ведет крупнейший в мире реестр сведений о частных компаниях. Oh, but... Has to... В 1963 году она разработала систему цифровой идентификации субъектов бизнеса, сокращенно DUNS, от английского Data Universal Numbering System. Внимание! Фирма регистрирует и отслеживает деятельность исключительно частных компаний. Если это так, то почему, наряду со всевозможными ООО, мы находим здесь компанию под названием Правительство РФ, директор Дмитрий Медведев? При этом в Российском реестре юридических лиц правительства РФ отсутствует. В ДЮНС зарегистрирован и Минфин РФ, а также такие государственные структуры, как Министерство обороны, ФСБ, МВД России, аппарат Государственной Думы, судебный департамент при Верховном суде РФ. Все это частные конторы, то есть коммерческие компании, основная цель которых – извлечение прибыли. Казенное учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность. Что такое Совет Федерации? Это иностранный супермаркет. Выбирайте любой. Только э, в этом супермаркете не продукты продают, а законы. Хочешь поехать в Москву? Другого варианта нет. Эти счета безымянные, разбросаны по всему миру. Это тайные счета, Роб. Ты занимаешься внутренним контролем. Но можно тебя попросить? Постарайся не лишать компании ее самого прибыльного партнера. И речь идет о России. Там вовсю пользуется инсайдерской информацией. А коммунистическую идеологию сменила идеология зарабатывания денег. Это не страна, а огромная корпорация, поэтому мы там и работаем. И не надо раскачивать лодку. Это не лодка, это роскошная яхта. И все мы на ее борту. Не потопи нас всех. Здесь, смотрите, вот Мишустин, он почему-то печать поставили, да, и то не соответствующую ГОСТу р 51511. Доверенность, документ, подтверждающий наличие у представителя, Прав действовать от имени органов внутренних дел, а также определяющие условия реализации и границы этих прав. Давайте разберемся, имеете ли вы полномочия останавливать и меня без доверенности. Без доверенности чего? Э, значит, 615 приказ, 53-й пункт, подписанный колокольцем в 2012 году. Ну ничего, потом вы являетесь юридическим лицом. 2, 6, 7, 8, 9. Видите? Ну. Если бы у вас было государственное. Стояло бы два, шесть, семь, восемь, девять. вы относитесь относитесь к юридическому лицу. У вас фирма. Сколько я выписок не видела? Вот эта выписка чемпион чемпионов по количеству удивительных уникальных лицензий. Понимаете? Кто-то ведет эту деятельность. Медицинская деятельность по Пермскому краю, лицензия, розничная продажа, алкогольной продукции, фармацевтическая деятельность, оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Я Николай Михайлович Третьевна, гражданин. СССР и РСФСР. Нет основания у вас, чтобы судить человека и гражданина ССР. Целесообразно находиться даже в Он зале собран. суда. Если вы не власть, то есть вы не желаете дальше участвовать. Да? да. За нагнетанием ситуации, за бутафорией с масками, мало кто из вас заметил изменения. Исчезла. Правительство РФ и появилась новая организация правительства России. Это совершенно два разных изображения. Я тебе говорил про статус военнопленных, ну, под который они будут деньги брать, как, кому они выделяют пропуска. И говорил, что это потенциальные клиенты на чипирование и на вакцинирование, которые находятся в карантине, так как они заражены пандемией коронавируса. Повторяю, это не прививка в нашем понимании, это чипирование. А что это значит? А вот это уже, мне кажется, серьезно. Сражения идут при помощи смыслов. А народы умело стравливаются, и игра идет. Тебе нужно научиться различать в окружающем шуме, что происходит на самом деле, предугадывать ходы противника и выстраивать свою игру правильно. Великая освободительная миссия выпала на ваш роль. Будьте вот же достойны этой миссии. Вы ведете войну освободительную, справедливую, мусс. Ну, в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков, великих предков.